Ольга! Ольга Игоревна! Надо убрать кресло. Оля, Ирина! Давай, идите! Ольга, давай! Кругловый орел! <Stein2> Игорь, где Игорь? Да. Давай, Игорь, tooling. Сергей Грябцы, грябцы, Иг Игорь грябцы, Иди сюда? грябцы, давай грябцы, грябцы, грябцы, грябцы, грябцы, грябцы, грябцы, грябцы, грябцы, грябцы, стул тоже убрать, или убирать. Давайте, давайте, давайте. Мы русские! Мы не просто русские, мы православные. Все, спасибо. А это то русские православные.